Доброго времени суток, дамы и господа! Прокачка в актуальной версии игры, само собой, быстрая. Компания Blizzard не мучает игроков прокачкой до 60 уровня и периодически даже вводятся различные бонусы, которые мотивируют игроков прокачивать дополнительные расы, дополнительных персонажей и, возможно, попробовать для себя какой-либо новый класс. В рамках этого видео мы рассмотрим абсолютно все бонусы, которые активны на текущий момент времени, с помощью которых можно довольно-таки быстро левелапнуться, а также поговорим о промежутке времени, в котором будет прям очень-очень большое повышение опыта, и прокачка будет самой сладкой, самой вкусной и самой быстрой. Начнем же. Зайдя в игру хоть сегодня, хоть завтра, хоть, наверное, через год, мы постоянно будем видеть эти два бонуса. Первый бонус, который дает нам увеличение получаемого опыта, это «Режим войны». Режим войны, мы воинственны по отношению к игрокам другой фракции, но при этом мы получаем на 10 или 15% больше опыта. Альянс получает обычно 15%, потому что Альянса просто-напросто меньше, а Орда получает бонус на 10%, потому что игроков Орды больше. Второй бонус, который имеется в целом почти всегда, это на 110 краев. Он немножко повышает наши характеристики, а также увеличивает количество получаемого опыта. Используется он либо на 49 уровне или менее То есть условно с 1 по 49 уровень мы можем спокойно использовать этот настой для увеличения получаемого опыта То есть таким образом это уже 20 или 25% получаемого опыта Круто, ну неплохо Далее, сезонные бафы На текущий момент компания Blizzard мотивирует игроков заниматься альтернативными персонажами Бонус «Ветер мудрости». «Ветер мудрости» — количество получаемого опыта увеличено на 50%. Таким образом, суммарно количество получаемого опыта увеличено уже на 70% или 75%. Это уже ощутимо. Откроем календарик и увидим, что с 6 ноября начинается два события. Первое событие — это ежемесячная ярмарка новолуния. Мы можем кататься на карусельке и получаем бонус на целый час — на 10% увеличение опыта Далее второе событие, которое тоже стартует 6 ноября Это 18 годовщина World of Warcraft Та цифра, которая имеется в годовщине На столько процентов будет увеличен получаемый опыт То есть, использовав праздничный сверток, который нам выдадут в эту годовщину Мы повысим свой получаемый опыт на 18% И все это суммируется и получается это довольно-таки неплохо Давайте еще раз все это сложим 10 условно процентов от бонуса войны 10 процентов от настоя, это уже 20 ветер мудрости это 50 далее крутимся на карусельке это 80 и используем сверток это 98 процентов мы увеличиваем получаемый опыт в два раза при соблюдении всех этих бонусов круто да в целом это реально замечательно а к тому же компания Blizzard — Полностью переделала весь левелинг с 1 по 60, И какие-то левела стало апать намного проще Где-то просто-напросто требуется очень и очень мало опыта По сравнению с тем, что было до припатча Поэтому, юзая все эти бафы, используя все эти бонусы Вы быстренько апнетесь и ворветесь в замечательное дополнение Под названием Dragonflight, которое выходит в ночь 28 ноября на 29